Путин, после всего, что сделал в Украине, имеет только один единственный шанс остаться при власти и продолжать уничтожать русский народ. Это если он выведет с территории Украины свои войска. Иначе Россия потерпит поражение, а все больше и больше россиян узнают правду о том, что происходит на самом деле. Еще хочу напомнить. Герои – это те люди, которые защищают свою территорию. В данном случае это украинцы. Русские пришли на чужую землю убивать, а значит, они оккупанты и фашисты, но уж точно не герои. Поэтому, россияне, не занимайтесь самообманом.